Приветствую вас, Овны! Сегодня мы поговорим, как проиграется в основных сферах вашей жизни месяц июль. Достаточно жаркий месяц ожидается, причем во всех смыслах. Но самое главное, 5 числа произойдет ингрессия двух планет в разные знаки. Значит, Марс выйдет из вашего знака первого дома и перейдет во второй. Второй символический дом у нас связан с финансами. То есть вы усилите свое, свою активность в добыче финансов. Также Меркурий, планета общения коммуникации, перейдет в Рак. Ну, Рак сам по себе у нас отвечает за дом, за семью, за родину, за наших близких, за тех, кем мы дорожим. И учитывая, что для вас это еще символический четвертый дом, то соответственно, процентов вы будете максимально заняты со своими близкими и своими домашними делами, бытовыми. Учитывая, что здесь у нас будет находиться еще и Лилит, Лилит отвечает за какие-то очень важные кармические вопросы. То есть вы будете уделять внимание тому, что очень важно для вас с точки зрения кармы. Постарайтесь избегать таких тем которые связаны с предательством с злостью с ненавистью и возможно вам все-таки будет многое прощено свыше ну, давайте дальше смотреть 9 числа так девятое 9, -го. 9 -го у нас формируется аспект от урана к солнцу но ну, солнце будет находиться в водном знаке да, опять же, в вашем же четвертом доме. А уран будет находиться во втором. Возможно, будут какие-то приятные поступления финансовые для дома, для семьи. Может быть, мужчина вам поможет именно в этот период, который относится к членам вашей семьи. Ну, достаточно неплохой период. Затем с 12, с 13, с 14 здесь будут некоторые такие ну, сложные аспекты. Ну, давайте посмотрим на Венеру. Смотрите, она здесь вроде бы как образует благоприятный аспект к Сатурну. Сатурн находится в вашем одиннадцатом доме. Дом дружбы, друзей, коллективов. То есть, возможно, приятные встречи. Ну, Венера сама будет в третьем. То есть, приятные встречи, важные договоренности будут контакты проходить удачно. Но учитывая, что Нептун находится в вашем двенадцатом м дом всяких там, тайных известий, Венера тоже будет образовывать к нему аспект, то это есть вероятность, может быть, какого-то романтического знакомства с примесью иллюзий и отсутствием каких-то реалистичных планов на, совместных на дальнейшее. Ну, с возможностью ошибиться, с высокой вероятностью ошибок. Поскольку Меркурий будет находиться, вот он Меркурий к Урану где-то 12-13 в точном аспекте, то это будет благоприятный период для важных финансовых дел, для договоренностей, для подписания договоров, ну и любых сделок также это может быть связано с поездками к дому вернее с поездками по домашним делам может быть кто-то к вам приедет но здесь хорошие очень обстоятельства будут для вас складываться 15 числа здесь еще и добавится Меркурия еще аспект будет формироваться 15 -го, 16 -го. вы будете ощущать еще и аспект от Меркурия к Нептуну. Это вообще просто супер творческий аспект, благоприятный для обучения, поездок, формирования каких-то важных документов, оформления важных документов. 17-18 обратите внимание, Плутон с Солнцем будут в точной оппозиции. Вернее, Плутон в точной оппозиции к Солнцу и Меркурию. Достаточно жесткий эмоционально будет такой насыщенный день. Не один, это буквально пару дней, наверное, займет пару. Но будьте в это время осторожны. Есть шанс, что вы все-таки как-то сдержитесь, посмотрите. Здесь благоприятный идет аспект от Плутона к Нептуну. Я надеюсь, что он поддержит. Но будет, конечно. Желание что-то, ну, чем-то порешать очень жестко. Здесь идет ось 4-й, 10 -й дом. То есть дом семьи дом карьера, социальный статус и семьи. Вот это будут для вас такие основные области. Также у нас 18-го Венера меняет знак. Она переходит в рак. Значит, события для ваших домашних дел, они все-таки улучшаются будут решать более решаться более мягко, более благоприятно то есть на смену каких-то ур, ураганных событий придет уже легкий теплый ветерок и несмотря на то, что у нас Меркурий выходит из рака вы тоже видите, у нас весь июль он будет сосредоточен на доме, на семье очень активен знак рака он именно этими сферами управляет. Меркурий на следующий день переходит в Лев, и это ваш пятый дом, то есть захочется уже как-то больше развлечься. Благоприятный период для знакомств, для каких-то интересных встреч, для развлечений, активная социальная деятельность, захочется засветиться, показать себя. Так, с 22 по 24 может наблюдаться, даже тут до 25, видите, будет работать аспект, квадрат Венера, Юпитер. То Я думаю, что вы в этот период будете преисполнены каких-то надежд, немножко будет, знаете, даже чрезмерной уверенности в чем-то в себе, вы можете находиться в таком праздничном настроении. Но что-то здесь будет поле облазнять соблазнять, по сфере дома семьи. Кому-то соблазну будете поддаваться излишней уверенности в своих возможностях. На таких аспектах хорошо выходить замуж или жениться сразу так, знаете, человек в эйфории делает этот шаг, и потом уже, когда аспект проходит, он уже все, уже готов. Так, что еще у нас тут интересного? Одновременно Меркурий образует. Аспект к Юпитеру, да, действительно, для каких-то тр... торжественных и радостных мероприятий. Наступает отличное время. Тут, конечно, мешает вот эта вот оппозиция. Ну, здесь она уже расходится, слава богу, Солнце с Плутоном. Уже как пару дней будет расходиться, но вообще этот аспект он достаточно напряженный, тем более, что там дальше у нас еще добавится с 26 числа. Вообще, очень необычный аспект соединения. Урана, Марса и Северного узла Все вместе это работает, знаете, как какой-то взрыв Но это может проиграться на внешнем уровне Как проиграется на бытовом, у вас это сфера финансов Имеет напряжение к сфере а, детей развлечения ну, ну, Возможен какой-то конфликт непредвиденный Но он, видите, тут по узлу То есть вы должны через него пройти Вы должны его как-то разрешить Ну, я надеюсь, что вы справитесь. И да, еще учитывайте, что у вас вот 26-го будет работать. Вообще 26-27 крайне напряженные дни, потому что еще в вашем четвертом доме здесь видите Лилит и Венера, и Луна будут в соединении. Ну, прямо придется принимать какое-то очень важное решение. Знаете, как будто бы душа будет ходить одно, а вот руками, ногами, действиями вы будете делать что-то другое. Но у меня очень трудно это синтезировать, поэтому вы уж там, если захотите, потом расскажете, как у вас это все проигралось. Но кто э, предупрежден, тот вооружен. Желаю вам хорошего месяца. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и до встречи в следующих прогнозах.